Эй, так, всех вас категорически приветствую. Продолжаем партизанить. А, вот. У нас там что, какая-то новая миссия, новая вылазка. Секретный ингредиент. Так, ну все, по идее, назначены. Давай. Давай -а -а начнем тогда, получается, что. Да, я уверен. Подожди, а у меня все партизаны разгружены, там все нормально у них. Вот. Камень там у кого-то там. Так. Что, что что у вас ну в принципе все нужно вроде снаряжены нормально так а этот офицер наш как его ну вроде все нормально офицер блин, почему я его офицером называю блин? так погнали да все пошли на задание ну, все вроде типированы уже, это все проверено Давай, на задание Наша задача отравить продовольствие, которое немцы собираются отправить на фронт mm -hmm. Местные оставили для нас яд в тайнике Тайник в улье на пасеке Сказали, это самое надежное место Пчелы, мол, партизанские фашистов не подпускают Надеюсь, они нас с ними не спутают. Затем мы должны будем проникнуть на склад и отравить вражеские припасы. <говорит> Понятно. Чтобы немцы ничего не заподозрили, обставим все как обычный партизанский налет. Нападем на конвой и отойдем с боем. Здорово придумано. Они точно купятся. Слушай, а вот это вот нападем с боем, слушай, нас как-то человек-то вроде немного. Не шуметь. Так, вот еще одна вражина, О, вот. Опять по ну и да, не что ты хотел, блять. Не блядь. Торопимся. И опять основа. И Отворачивайся. Блин, мне не кажется, что я тут как-то правильно сейчас сделаю Ну, меня ж запалят тут, да? Слушай. Но ну, мне в любом случае до этого до пасеки нужно пробраться. лишь не обязательно вот этих вот тут ущелкивать сюда берут роту пулеметную. не забудет. Давай его отсюда. Чего, тихо, тихо, тихо. Этот мешок, бля скидывай. Тихо. О, нихрена себе граната даже было. Mm -hmm. Так, ну mm -hmm. давай, сейф. Mm -hmm. Да. Механик там было мужику муж мешать. Вот здесь рядышком побежишь. Так. Еще Патрики. Потом распределим все эти патроны. Так. С тобой мучу. Вот там мужик в принципе ходил. Он же тут не видно но не видно по идее тебя мы в принципе можем метательным убить чтоб не подходить тебе близко там не палиться а, хотя можно и заколоть ладно да, давай вы закончитесь все давай хватаем его тащим полежать отдохнуть Ножик свой Спасибо, забери. Держал. Еще гранатку давайте заберем. Слушай, а принципе этих шприцов можно закидать их гранатами. У нас уже две штуки есть. Ну, сейчас этот вот подвернется от нас. его ножичком. все здесь все пофиг куда-нибудь тоже оттащу понадежней я не знаю он да пофиг сюда давай не его тут все равно не обнаружит а, братва что там у тебя М давай может тебя качну как-то навыки это хорошо можешь сделать Свет на убийство полицаи увеличивает шанс победы в рукопашном бою. Но мы тут рукопашим так нормально, в принципе. Но рукопашем, в принципе, за одного. Я даже не знаю. И скорость переноски трупов. Тяжелое оружие, либо ему... Ну, в принципе, ему пистолеты-пулеметы начали качать. Давай ему точность вот с пистолетов-пулеметов дадим. Я думаю, то, что надо, да? слушай а братва давайте там вместе давай здесь аккуратненько похаю на пасеку опа опа здесь Ха! это было настолько тупо Так, пока нас тут не видит. Это мое. Так это же считается за кусты, это не считается за кусты. Тумавали сейчас станет там. Братва, присмотрите за ним, пожалуйста. Тихо. Я потом вам ваши подроды передам. Закурить есть, закурить нету. Так, ну что где там? Ну, походу, вот здесь вот. Ну, давай сначала вот это огущу. Следуем плану. Книга какая-то лежит. Спутник партизана. Ну угу. Так, ну все, я добыли Так, теперь нужно отравить им склад mm. Давайте, братва, сюда подтягивайтесь За вас папка все сделает Где этот хаос как вы говорите. А вот он. Слушай, шапнет, наверное, может через поле надо было бы пройти. Давай через поля. Через луга. Заодно посмотрю, что у нас творится. Ну, фаридцев тут хватает, на те, скажем так. Троечка. Ничего, сейчас оббежим. Всем пригнуться. Так, здесь только один вход, да, я так понимаю. Чей за что он не пролезет. А нет, слушай, вот еще есть дверь. Так, где мы там остановились? Вот он. Давай, мужик. Посмотрю, есть у него закурить курить у него нету. можно только подобрать его хотя что-то он там пытался давай тут поваляйся пока что а, вроде как вот дверь да угу. блять замок-то хреново все давай может по другим слодам еще пошадимся Че, куда нам спешить, да? Не хотели, чтобы прям тут типа партизански. Это не склад, это какой-то коровник, я не знаю. О, вилами давай их. Колоть. А, Что ж надо делать? Ну, Туда надо от этого как-то избавляться, пока. Тише, Не-не-не-не-не. Нас тут вот обнаружен. Блин, а что делать тогда? Не, ну перестрелку можно устроить. Но опять же, тут еще три персонажа не избегутся. И что делать? я дружище, а ты можешь посмотреть, что у нас вот тут вот творится? У меня, блин, только один камень, к сожалению. Давай, ну проверь, пожалуйста. Блять, ну он тут отворачивается. Замок, раскрыть я не могу. Блин, ну зараза. Я не знаю, что делать. Давай. Давай, короче, наших остальных подтягивать как-то. Они там на другом конце карты сидят. Все, давай, рысию, бегом подальше от того края, скажем так. Нас не запалили Ну что, будем устраивать им налет по ходу. Что еще делать? Так. Опять по кустам ползать Ну а что ты хотел? В принципе, мы их тут должны перестрелять, если уже так думать, братья, не знаю. Один может типа тут стать. Слушай, Санек, а ты можешь? Я не знаю, это может быть сейчас слишком большая дистанция будет. Я, конечно, надеюсь, что нет. Угу. Ты. Ты, ты, ты, ты, ты. Ну, ты, наверное, начнешь за потом сюда встанешь. что дальше посмотрим что дальше я не знаю ну давай так блин блин блин блин Тогда не провалено. Вас обнаружили и отправить зерно, не, удал... зерно не, не удалось. Но я знал, что это хреновая идея, так что... Я про это знал. В любом случае, тихо надо. Или можешь как-то и начать их щелкать с этой стороны. Ой. Ладно, давай, попробую. Я пойду там, посмотрю не спеша что поделаешь Я... давай вот сюда зайду смотрю Тут, да, блин, тут, тяжело. Тут миссия такая, что... Опять же, нельзя тревогу поднимать, типа, вас обнаружили, и все, и пипец. Мне, блядь, дадут сегодня поснимать или как, блядь? Ну чё, я надеюсь, блядь, тишина наконец-то. Так, ну чё, продолжаем. Блядь, чё я... Ой. Ну мне нужны ключи, блядь, от дополнительного входа. Тут можно, конечно, пошариться везде. Давай что здесь у нас посмотрю. Тут ящик какой-то, блин, там с пивасом и не знаю стоит. Все, ладно, догматик. Здесь враг. Понять просто обстановку, как говорится. подождем пока там третий подойдет я вот сейчас вот сохранить партизаны сохранены чего сохранить а партизаны заняты нифига себе дожди то есть когда ты выбираешь там оружие какое-то ты не можешь сохраниться да то есть типа гранату там Гадам... Они хотели, прям тут устроил чораху. Ну, давай, последний сейф. Всем пригнуться. Блин, ну и чем мы с вами делать со всеми? Ну, там на полях, конечно, я повырезал. Так, внутри хаты ничего нету, да? Забором нас тоже не видно. Тут тоже нету ничего полезного, по крайней мере. Давай там, я не знаю, посмотрим, там вдоль дороги может кто ходит, как-нибудь выщелкнуть можно. Вот типа вот этого пацана, который стоит Шуметь. Ну, кстати, и до этого добраться можно. Мне кажется, даже, даже легко. Без каких-либо проблем. Так, ну, только пускай поближе подойдет. Ага, а нас этот может заметить. Ну, так, наверное, будет второй у нас на очереди. Нужно будет этого в первую очередь. Ну, что, помаленьку, потихоньку, наверное, как-нибудь там дойдем. По одному там их будем... Бить. Всем пригнуться. Давай, ты сюда встанешь. Товарищ патрульный. Сейчас улаживаем. Давай, бэга, бэга, бэга его. Попай. Все. Минус один. Слушай. Давай травку с него возьмем, не там, что у него там было. Все, отлично. Минус один. Так, теперь надо как-то с тем разобраться. Сейчас тут вот круговые действия сделаем. Обойдем. Маневок. Как говорится. Здорово. Ага, вот так вот. Блин, или этого офицера надо в первую очередь сбить Наверное, вот этого надо в первую очередь сбить Подожди, кто там выходит? Так, ну этот нам вроде опасности никакой не предоставляет Угу и короче, когда этот отвернется, мы хватаем его, бьем, берем, бьем и не знаю, убиваем. Или подожди, или сначала за этим сходить, когда он там пойдет в ангар свой, Коровник, я не знаю, Свинагник. Так. Давай, я знаю такое, пошел внутрь войти. Вот, а мы проследуем сейчас за тобою. Вот опыт типа. Его... Да, не получилось. Немножко не вышло. Так, значит, подожди. Нужно попасть внутрь выхреснуть того ну чё походим побегаем чё нам давай сейвец конечно так без тут бегаем здесь враг ага вот так вот так ну все там у нас уже не запалят в принципе что не, не не нам в эту дверь надо так ну сейчас нужно будет подождать пока этот выйдет нехороший человек после чего уже действовать оттащим вот этого куда-нибудь в кусты давай Все, давай. Быстренько со мной пойдешь. Приляжешь, как говорится. Всем пригнуться. Все. Размещайся. Так, ну вот твой дуган следующий на очереди. Давай сейф сейчас подождем, пока он вовнутрь зайдет Здесь враг угу. Он стоит, тупит, не заходит Блять, он пел закричать, я не знаю, что он там. Короче, надо другой двери заходить походу. Вот отсюда надо заходить. За ним прямо следом, вот так вот. Сейчас слушай, какая разница? Нам надо по сути просто у него этот нож кинуть и все, пока он не успел повернуться. Ну либо слушай, давай наверняка, короче, сделаем После той двери, зайду и все. Ай, ладно, пофигу. Лови, гад. <плыв> когда же вы закончитесь? Все, о, смотри, у него, кстати, ключ был. Так, давай его в кусты, чтобы наверняка, короче, сейчас оттащу. Осторожно. Все, давайте в кусты. Ножик... Это мне еще пригодится. Так, блять, Этого давай ты выбросишь. Здесь. О, ключик. Отлично. И ключик, походу, от того места, что нам надо. То есть, чтобы зайти с этой двери, с этой стороны. Замечательно, слушай. Ну-ка. Ага. Так и сюда как раз идет. Не обнаружили. Не вели, не обнаружили. Лови, гад. там. Вот это... Блять, с какого хрена этот вообще сюда заш... зайти решил? Уже быть сюда только один заходит. Осторожно. Так, ну давай последим, я не знаю. Ну. Типа ват, ватофак, или он типа услышал? Поэтому решил зайти. Уберу его тихо. Да, он просто услышал, поэтому зашел. Поэтому давай сейчас тихо мы. Просто вынесем это тело отсюда подальше. Вот греха подальше, как говорится. Все, вот здесь кустак плеляк. Ножка. Это да. А ну ч? Отравляем жизнь? Не торопимся. Ну. Облутаемся. Он говорит, не торопимся. Ну, потом там. Mm -hmm. Вот это вот все берем. Вот это вот берем. Вот это вот оставляем тут. Все. Уничтожить экрану конвоя. Сейчас, по идее, типа, ну... С боем он говорил. Слушай, давай этих молочков тоже, может, выхлесним как-нибудь. Правда как? Извините. Так, ты ж дальше не видишь? Дальше не видишь. А ты. Подожди. У тебя же вроде был нож. А это у Санька был нож. Слушай, возьми-ка ножик со школы. И иди сюда. Вы вообще оба идите сюда. Сюда беги, ты сюда беги. Подможешь мне тут немного. и А, черт. ничего не заметит не заметишь же не, не заметит Все, отлично сейф а? санек иди сюда ты в случае чего доводишь а, так слуша а он Слушай, а давай эту фишку его, типа, с отвлечением попробуем. Что будет просто. Ну, такой ходит. Да, понятно. Ну, я попробовал. Короче, этих давай просто застрелим, нафиг с ними лазиться. Осторожно. Не засекут, не переживай. Так, а ты? Ты где вообще? А там стоишь. Давай сюда. Сюда бы пулеметную уроду. И не говори. Санек у нас, конечно, не в самом безопасном месте стоит. Вот опыт разведки и пригодился. Не обнаружим, не подведи. А раз, раз, раз, раз. Раз. Так, не Блядь, мочи вот этого козла. Экзавируй. Отлично. Все, все, блять целька ранили. Сука, опять лечить его придется. Хреново сыграл, хочу переиграть. Так, ну ч давай? А ч -а давай? -а -а -а -а -а -а -а. Возвращаться этого офицера надо вырезать, да? Того я оставил в прошлом и не добил. страшного Слушай, Санек, подожди, а ты можешь, короче, навыки, можешь тебя тоже метать, как-то оружие получится. Угу. Ну, типа, рогатка может на расстоянии оглушить кого-то. Слушай, а давай. Вроде выглядит прикольно. Но это только для полицаев. Слушай, тогда, санек, иди-ка ты сюда. Санек, пожалуйста, иди сюда. Эээ. А... Ну, Санеж, короче, вот этого, жмуха. А ты ножичком, короче, метнешь вот в этого. Да не заметили, не переживай. Все хорошо, все продумано. Просто сделаем все аккуратненько. Так, Сашка. G, короче, бери. Сейчас все, давай пока этот не очукался, все аккуратно скидываем его в пусты. Угу. Давай, бери этого быстро. тоже в кусты его подальше отсюда ножек так народ давайте я вам тут немного распределю амуницию скажем так потому что мы уже перегружены так ну вот это вот Саньку давай Че, на вот это еще потаскай. Вот это вот тоже, Саньку, надо. Это тебе, это твои патроны. Давай, вот так хотя бы сделаю. Ну, в принципе, там похавки я не знаю. Вот так вот. Ну все. Распределили немного. Так, а? ты давай возьми оружие, смени, потому что. Слушай. Что... Тебе это ни в чему нож. Здесь неплохая гагатка. Здесь враг. Да, черт там этот уже. Так, ну а нам опять же там этот офицер мешает. Обнаружил тебя. Не ури. Сейчас этого офицера сниму. Давай сюда. Короче, когда дожимых отвернется, все, давай, работаем. Выведи. Все, сучка. новая ну что, что могу сказать? Нас заметил. Ледеть в оба? Прокрадусь потихоньку, все нормально, не ссы. Не обнаружили. Слушай, че ты мне первый раз то не обнаруживал? Да. То, что там за скамейкой обходил Но вообще это то что нужно сделать так не крути просто тайминг я немного не очень поймал Сейчас у вас. давай пока этот не видит хватаем его бежим отсюда сюда он не повернулся. Но ну, видите, то все дело в тайминге было. У нас есть работа. Моя верная скинка. Да. Ну все, этому пипец уже. Все, давай отвагачивайся. Ну вот сейчас дождемся. Прокрадусь потихоньку. Санек этого вырубить не сможет. Типа высокоуровневый. Всем пригнуться. Давай. Все. Слушай. Спасибо, что поддержал. Ну слушай, разобрались, блин, вроде как. Пацаны, Слушаю. давайте опять же вместе. Как-то. Мало ли перестрелка, мало ли что. Нам еще и тех выхлестывать, короче, ребят. А мы на этом давайте серию уже завершим. О, с вами был Зазеп. Лайкосик, подписочка. Всем пока.